Полигон ⁇ первая хорошо структурированная и простая в использовании платформа для масштабирования эфирум и развития инфраструктуры. Его основным компонентом является полигон SDK и гибкий модульный фреймворк, поддерживающий создание нескольких типов приложений.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 Полигон эффективно превращает эфиру в полноценную многоцепочную систему. Эта многоцепочная система похожа на Polkadot, Cosmos, Avalanche или другие схожие платформы, но со всеми преимуществами эфиру, безопасности, яркой экосистемой и открытостью. А также его токен Matic продолжает свое существование и будет играть все более важную роль, защищая систему и поддерживая систему управления. Это лайер-решение для масштабирования второго уровня, которого поддерживает различные биржи. Проект направлен на стимулирование массового внедрения криптовалют за счет решения проблем масштабируемости на многих блокчейнах.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 и автономные смарт-контракты. Для существующей экосистемы, построенной на степочке Plasma Proof of Stake, ничего не поменяется. Новые функции Polygon строятся на основе существующей проверенной технологии, чтобы расширить возможности для удовлетворения разнообразных потребностей разработчиков экосистемы. Полигон продолжает разработку базовой технологии, чтобы ее можно было масштабировать до более крупной экосистемы. Plasma Framework позволяет Полигон содержать неограниченное количество децентрализованных приложений в своей инфраструктуре, без обычных для такой ситуации минусов Proof of Org блокчейна. На данный момент Полигон привлек более сотни D apps к своему защищенному Proof of Stake Side Channel Ethereum. Метик, собственный токен Polygon, представляет собой токен rc 20 работающий на блокчейне Ethereum. Токены используются для платежей на Polygon и в качестве валюты расчетов между пользователями, которые работают в экосистеме Polygon. Комиссионные за транзакции в сообщениях Polygon также оплачиваются в токенах Metic. Polygon называет себе решением второго уровня, а значит, что проект не стремится в ближайшее время обновлять свой текущий базовый блокчейн. Проект направлен на снижение сложности масштабируемости и мгновенных транзакций блокчейна. С коммерческой точки зрения, боковые цепы Polygon структурно разработаны для поддержки различных протоколов децентрализованных финансов и доступных в экосистеме Ethereum. Хотя Polygon в настоящее время поддерживает только работу поверх Ethereum, сит намеревается расширить поддержку дополнительных базовых блокчейнов на основе консенсусного голосования сообщества.